При кормлении ребенка по требованию, в груди матери образуется столько молока, сколько нужно малышу, поэтому обычно нет никакой необходимости в сцеживании. Но иногда в это может возникнуть необходимость, поэтому вы должны владеть техникой сцеживания молока. Например, если вы отлучитесь на долгое время из дома, то сможете оставить для ребенка сцеженное молоко. С помощью сцеживания можно поддерживать лактацию на должном уровне, так как молоко в груди продолжает вырабатываться. Если малыш заболел или родился слишком слабеньким, чтобы сразу начать сосать грудь, сцеживание поможет матери наладить лактацию без помощи ребенка. Сцеживать можно с помощью электрических и механических молокоотсосов, но самый лучший способ – это сцеживание руками. Желательно научиться этому до или сразу после родов. Тщательно вымойте руки. Выпейте теплый напиток, но не кофе. Можете принять душ или ванну, а груди приложите теплый компресс. Расслабьтесь и примите удобное положение. Чтобы молоко легче вытекало из груди, при возможности держите ребенка на коленях или смотрите на него или его фотографии. Осторожно помассируйте грудь по направлению к соску. Некоторым женщинам помогает легкое пощипывание соска и ореолы кончиками пальцев или осторожно потирание груди рукой, сжатой в кулак. Положите большой палец сверху соска и ореолы, а указательный снизу. Слегка надавливайте пальцами на грудь по направлению грудной клетки, сжимая участок груди за соском и ореолой. Процедура не должна причинять вам боль. Сначала молоко может не появиться, но после нескольких нажатий оно начинает капать или даже течь струей. Таким же образом нажимайте на околососковый кружок с боков, чтобы сцедить молоко из всех сегментов молочной железы. Избегайте сжатия самих сосков. Сцеживайте грудь 5-6 минут, пока не замедлится поток молока. Затем сцеживайте вторую, затем обе повторно. Обычно сцеживание молока занимает 20-30 минут. Сцеживайте молоко в чистую посуду и используйте для кормления ребенка. Оно сохраняется дольше, чем коровье из-за наличия противоинфекционных веществ, которые препятствуют росту микробов. При комнатной температуре грудное молоко можно хранить 6-8 часов, в холодильнике – 24 часа, в морозильной камере – 3 месяца. Совершенно безопасно давать молоко ребенку даже без обработки. Нагревание разрушает многие полезные факторы. Согреть молоко из холодильника лучше при комнатной температуре, тогда оно максимально сохранит свои замечательные свойства. Самая частая проблема, с которой вы можете столкнуться – недостаточность молока хотя практически каждая женщина может выработать молоко в достаточном количестве для одного или даже двух детей. Обычно даже когда мать думает, что у нее молока мало, ребенок получает все необходимое. На количество грудного молока не влияет возраст матери и ребенка, половая жизнь, менструации, выход мамы на работу, кесарево сечение и другие операции, преждевременные и многоплодные роды. Обычно малышу не хватает молока, если мало или неэффективно сосет. Поэтому очень важно определить не сколько молока у матери, а сколько молока получает ребенок. Существуют достоверные признаки того, что ребенок получает недостаточно молока. Если малыш плохо прибавляет вес. Меньше полкило в месяц или меньше 125 граммов в неделю. Если ребенок мочится менее 6 раз в день. Моча концентрированная и с резким запахом. Если он часто плачет и просит грудь. Очень долго ест или отказывается от груди если у него плотный стул, сухой или зеленоватый, редкий или в небольшом количестве, если во время беременности молочные железы не увеличились, если при сцеживании груди нет молока. При возникновении каких-либо трудностей не слушайте советы о переходе на искусственное вскармливание. Обратитесь за помощью в роддом, где вы рожали, и вам обязательно окажут своевременную поддержку и квалифицированную помощь. Причиной того, что малышу не хватает молока, может стать – Позднее начало кормления грудью. Редкие кормления или кормления по часам. Если вы не кормите ночью. Неправильное прикладывание к груди. Использование бутылочек для кормления и пустышек. Кормление другими продуктами питания.